Okay. <laughs> Привет. 123 тысячи на топски не пытались, теперь попробуем на форсе. Но деп уже здесь поинтереснее. Также напомню, кто хочет, может задепать, используя промик. Ну, депать не советую. Естественно, каждый сайт хочет на вас нажиться, поэтому тут я ничего не скрываю. Кстати, я с этого получил уже 360 тысяч. Всем огромное спасибо. О, 40% промик. 120 тысяч деп давно не было такого депа. Плюсом я еще перед записью вот этого ролика слил 12 тысяч в казике, ну, тоже неприятно, да, на Твиче? Я думаю, сразу залетим на самый дорогой кейс. Я, бля, я очень сильно переживаю, сейчас, чтобы вы понимали. Самый дорогой кейс именно не из перчаточных, не из ножей, а просто из сборных кейсов. Это VIP-кейс. 120к. Ну, бля, я очень надеюсь, что хотя бы до полумульта мы дойдем. Вообще, есть идея разделить этот ролик на две части, потому как, ну, блять это дел за 800к. Ну, блять это очень страшно. 94 тысячи сейчас выпало, и даже, идите в лесом. И даже с этим учетом кейс мы не купили. Скорее всего, да, ролик будет. Состоять из двух частей, потому что, блять, но он получился откровенно дорогой, таких депов реально давно не было. Поэтому будем просто надеяться, что эта история нас окупит. Кстати, финик, блять, заебись! Добро пожаловать в джунгли, охуенно. А почему он такой дешевый, блять? Какого хуя? 89к, блять, хуево. Пошла. Давай пробуем 5 вип-кейсов. Блять, 106 кусков остается. Я думал, что Дигл финик, вот этот финик, финик, блять. Ну ты понял, короче, я думал, что он будет стоить дороже, чем, блять. Прайс, который мне выдал, блять, Сука, ну страшно, блять. Лад, 21 тысяча, понял. Давай вип-кейс, еще 10 штук Бабочка убийства, блядь, найс это, это заебись, это прямо охуительно Я здесь, если вы такой звук услышите, это, короче, я спиннер кручу Я очень сильно переживаю по поводу баланса И приходится в руках что-то теребить Я не знаю, сколько убийства, но оно дохуя 60, 124 тысячи, заебись Плюс 40к есть, того 172 на балике. короче, сегодня мы доходим До полумиллиона, и в следующем видосе Уже делаем крафт на ДЛ Извините меня, бля, видос дорогой, я хочу сделать Две части, все, уже больше ничего Говорить не буду, блядь, потому что что, ну, надеюсь, вы меня поймете. Но, опять же, до полумиллиона еще каким-то боком нужно доковылять. Как мы это сделаем, я не знаю. А зимовые легенды, блядь. Ну, это, вот это пиздец. Вот это 10 кейсов, и все ушли в помойку, чекайте. Минус деньги, блядь. На самом деле, можно подолбить вип-кейс. Это, да, сделать ролик миллион вип-кейсов. И откровенно, блядь, дождаться крутого дропа Потому что делать апгрейды, блядь, я боюсь Ну, я на топ-скине уже поделал Спасибо, я очкую делать апгрейд Конечно, давай вот откроем, ладно Попробуем хоть один апгрейд Просто посмотреть, как себе апгрейды будут вести Потому что, когда делаешь большой деп Ну, в теории, оно поначалу должно окупаться Хотя окупов сейчас больших каких-то я не вижу Ну, блядь, ну должно окупаться Убийство, кстати, стилет, он окупает 100% кейс Да, 76к Короче, попробуем поделать апгрейды Блядь, ну я переживаю Вот, давай 35 Тысяч. Если мы сливаем все на апгрейды, я сегодня, по крайней мере, точно, ну, один раз зайдем, потому что будет слив в апгрейдах, потом, может, уже будет заход. Кстати, охуенно, они сделали апгрейды, реально, с пиздатым дизайном. Не понимаю до конца, как вот эта хуйня рабо... работает, блядь, ну, пожалуйста, почему не стоит взлетать на апгрейды? Ладно, блядь, дубль номер два, но новый апгрейд, также тридцаточку, но по шансу плюс-минус то же самое. Если не заходит, я больше нахуй не пойду на апгрейд. Я реально не понимаю, как работает эта история. Заход, окей, по факту, ушли в ноль. новый апгрейд. Давайте да все попробуем пробустить. Перчатки за 3000. Ебись, блять. Почему они такие дешевые? Вот интересно. Ладно, будем апгрейдить, апгрейдить короче, все скины. Но страшно, что пиздец. Так. Окей, два захода есть, это хорошо И это заебись Давай сделаем 8000, это больше чем 50% должно быть Да, 55% Короче, все скины, которые сейчас у нас есть Мы их проапгрейдим, блядь Ну, пиздец, апгрейд не удался выше 55% Вообще охуенно 6к, сделаем тысяч из этого Если будет дохуя сливов, короче Я думаю сделать дорогой апгрейд У нас есть два дорогих скина, а, один дорогой скин По 30 тысяч рублей, и вот можно попробовать Блядь, ну тут зашло, окей Давай вот здесь сделаем 25к, если не за. Идет, то можно будет рискнуть Я, конечно, подумаю, но, бля, если будет не заход Можно будет, конечно, рискнуть но тема тоже, блядь, сука, оно зашло Ну, сейчас апгрейд не зайдет 100%, поэтому Самый дешевый нож 4500, короче, сделаем из этого 5К Он сейчас не зайдет 100%, вот просто проверяйте, блядь, насколько хорошо человек знает алгоритм. Чекайте, блядь, процент 68, просто проверяйте А, ебать, ну ладно, какой-то апгрейд должен не зайти, а какой, интересно, не зайдет 30 тысяч 25, слушайте, у нас тут все вообще охуительно Прям не соврать, у нас все пиздато, будем по высокому шансу ебашить Потому что, блядь, ну иначе страшно ну, потому что апгрейд зашел на 25%. Я сейчас очкую очень сильно. 8000 тысяч. Давай 11. Пог, короче, все делаем на максимальном шансе до, до того момента, пока не въебем. Бля, а причем интересно, когда будет этот момент с въебом. Но он должен быть. И вот вопрос, когда. Отлично, мне нужно написать в инстаграме. Всем большое спасибо, прям когда я записываю ролик. Я, блядь, этому очень-очень рад. Но вот то, что сейчас заходит все апгрейды, это заебись. И у меня даже в голову мою блять, хорошо. В голову, короче, пришла мысль, а может быть, открыть на все деньги вот этот вот самый дорогой кейс и уже от него плясать, то есть от него хуярить апгрейды. но хорошо, нужно один слить, я солью это спецом, потому что, ну, блять, не вижу смысла уже дальше испытывать судьбу. Да, окей, здесь не зашло, но оно читаемо. И, в принципе, мне понравилось, то есть можно дальше идти вот по хай-шансам, но здесь я зачем-то въебал 46-й. Вот он должен, должен, обязан, да, все, найс, nice. вот теперь уже не страшно. Можно, в принципе, перейти Скнуть и сделать 1020. Но это плюс 8К, в принципе, шанс должен быть охуенный. 60-55%. блять, это мало. Но плюс 8000 будет ощутимо. Так, бля, ну все, короче, пизду апгрейды, я не буду хуйней заниматься. 88К. По итогу 150. Плюс есть, оно и заебись. Можно было рискнуть, 30К сделать, был не заход. Сейчас посмотрим. То есть, там был не заход, и я надеюсь, что апгрейды и кейсы здесь не взаимосвязаны. Потому что, если они не взаимосвязаны, то апгрейды сами по себе живут, и сейчас апгрейд любой обязан Зайти было два слива Ну не маленьких сейчас бы еще и дроп какой-нибудь Блять, найс, волны Волны хорошо Волны хорошо Остальное все хуйня И это 84 Небольшой окуп И заебись Блять, можно рискнуть на балике 70 Короче, давай рискнем Ебанем 70к Самый первый дорогой апгрейд на сегодня Но это, блять, нет Я такой хуйней заниматься боюсь Давай 68 посмотрим Сколько это процентов Блять, 49 Хорошо, короче, делаем 64 тысячи. Снежная мгла, похуй Нам нужен главный заход Главное, нужен, блядь, заход. Пожалуйста, вот сейчас высоко. Хорошо, блядь, есть! Есть, 60, 60 тысяч есть, заебись за, Это, это, это охуительно, это прямо Охуенно, 28к Фу, блядь, вот сейчас заебись Вот сейчас заебись, это охуенный Буздок Балику, если еще этот обогреть Зайдет, все, можно ливать, все, найс, мы смело ливаем на кейсы Нахуй, тут все прям четенько получилось Продать все, 126 тысяч, на балансе 200к, есть, весомый, плюс Есть, я сейчас предлагаю зайти На реально самый дорогой кейс, который тут есть Это перчаточный кейс, блядь, не было Спойлеров, сейчас очково, это как с бонуской Знаешь, вот кто на Твиче на стрим Мах сидит, знает. Мы, короче, покупаем в ментале, блядь, бонуски, въебываемся на Амфибия, может быть, заебись. В целом, все, 26к окуп. Ну, блядь, это, это хуэта 22, блядь, 20 тысяч. Потратили мы 160. Блядь, ну вот это реально бонуска в ментале, нахуй, рандомная. 160 тысяч. Если сейчас джеквот э, из э, перчаток за 6к, это будет... Найс, мраморный градиент, вижу, синенький есть, это охуенно. Так. 29 окуп, 36 окуп, блядь, ну, ну, ну, 18 окуп, блядь, ну, 164 плюс 4К. Ладно, похуй, давай еще. По факту, нам еще дорогие перчатки не выпали, блядь. Ну, 30 тысяч, там, это хуйня. Кейс стоит 16 тысяч. 10 кейсов 160 тысяч. Блядь, ну это залупано. Кримснвеб, это охуенно. Если они прямо с завода, они, блядь, дорогие, но они убиты в говно, но ну, это пиздец, забейте. 44К, 159... Блять, ну ладно, пока покажем. Ой, nice! Ой, хорошо! Это, по-моему, эти. Как они, блять, называются? Подожди. Я даже сейчас... Ладно, похуй, увидим. У меня были эти перчи, они, они пиздец дорогие. Еще бы что-то выпало допом к ним. Где они? Где они, блять? Они в черный галстук есть. Так, дешево. 86 к Вот это вот амфибия или как? Как они, блять, называются? Подожди. Даже надо чекнуть. Я название забыл. О, где? Потом, по, порог, блядь, точно, порог 200 тысяч есть, бэкнули балик, плюс еще и сверху 108к, ну, блядь, маловато Ладно, пробуем 5 кейсов, 80 тысяч Это по факту, блядь, 10 веб-кейсов Но нужно сегодня каким-то боком бустануть до полумиллиона рублей Дальше уже будет проще Crimson Веб убитые в ноль Черепа убитые в ноль, ну, 120. А, подожди, 125 это заебись. Десяточку, давай пизданем. Десяточку. И сейчас пойдем на апгрейды со всеми этими перчатками, которые выпадут. Главное, чтобы хуйня не выпала, потому что, сука, она у нас уже бустанула. Блин, оно как-то на одном месте. Ой-ой-ой, ящик Пандор, мраморный градиент, хорошо. Черепаха, ну такое, засуха нормально. 53к. Засуха, заебись. 8. Говно 10, говно 13, 9, блядь. Ну, это 0. Это это небольшой минус, сука. Ладно, мраморный градиент, 10 тысяч. Короче, из всего делаем x2. К сожалению, тут иксов нет, чтобы их сразу выставить, да, и Софт нету блять ебано короче 20 тысяч если сейчас не заходит можно будет рисковать это 50 процентов ну 49 40 похуй короче ну 50 процентов грубо говоря округлим Сейчас, если не заходит, продаем все. Бля, найс, зашло. Все, это заебись. Есть перчатки за 50. Подожди, а где? А, не за 50 тысяч нет. Короче, по факту дорогих скинов сейчас в инвентаре нету. А, 53к, да. И из них я ничего делать не буду, ну их нахуй. 40 тысяч рублей. Короче, если не заходит, продаем все и делаем вёбнутый апгрейд. И он зайдет процентов То есть здесь такой момент. Если сейчас въебываем то, блядь, все, короче, все продаем. Сейчас 100% будет заход. Иначе быть, блядь, не может. 225 к В любом случае в плюсе. Блядь, откройте любой кейс. Ладно, открыть кейс, апгрейд. Так, где выбрать? Вот баланс. Баланс есть. Что мы делаем? Мы делаем, ну, можно сделать, в принципе, 70 тысяч рублей. Даже не 70, а 80 к Сейчас апгрейд должен зайти. Я не уверен, но, но блядь, должен. 60 тысяч. 6. Ну хуйня. Ну, давай вот так вот сделаем. Хотя мы там в ноль идем, потому что въебали мы столько же. То есть здесь будет плюс. Э -э -э да, наст, тут будет плюс, во-первых, 30 тысяч получается. В целом, блядь, да в целом неплохо. 80к есть, и того на балике 250. Но мы, блядь, к тому, в принципе, и пришли. Попробуем еще ебануть апгрейд. Вот, ну, я сейчас не знаю, был заход, и можно въебаться. Можно въебаться, причем очень сильно. Давай попробуем, короче, 30-ку. Просто понимать, что с шансами. Если он вот сейчас на таком проценте не зайдет, то, в принципе, я, блядь, не знаю, что делать дальше, потому что апгрейды я не понимаю тогда, как работают. Я немного проебал все good. делаем x2 делаем 60 тысяч Ну, спокойно даже не 60 давай 70 ебанем э -э, надеюсь что сейчас будет заход 40 ну примерно примерно 58 процентов если будет не заход это будет блядь, максимально ебано главное чтобы он за блять все пиздец не ну, ну 150 блять блядь, не заход апгрейда будет это будет просто смерть нахуй на балике 191 тысяча делаем 50%. Этот обязан залететь. Не зайти, а залететь, нахуй. Два еба было. Найс. Ну, блядь, читаемо. Короче, на балике... Да пиздец, он, смотри, прикол в том, что опять 257 тысяч. О, короче, я предлагаю ебануть еще 10 перчаточных, потому что, ну, блядь, я хуй знает, он держит опять. А рисковать сейчас апгрейдим, бля, я не хочу. Можно, в принципе, бустнуть даже до 300 и уже на следующий видос оставить балик. Ну, потому что, ну, сделать две части. В любом случае, мраморный, кстати, заебись. ой ой вот эта хуйня это хорошо. 23к окуп, 10к говно. Блять, почему я думаю, да что не окупит? Ну тут окуп 100%. А, 0, окей. Нам нужны какие-то пиздатые перчи. То есть на апгрейдах можно выйти, конечно, в весомый плюс, но, блять, я очкую. Зашел принц и сейчас. Ну, хуй знает, что сейчас будет. Омега проли. Ой-ой-ой, порог! Так это заебись. Ну, если они убитые, один дорогие. 65к, да, это охуенно. 205 тысяч есть. Чё по балику? Почти 300 тысяч. То есть нам сейчас... Блядь, нам сейчас надо немного. Мы бустим и все. И оставляем баланс. Я сделаю даже, наверное, 50 тысяч рублей. Если апгрейд заходит, будет максимально охуительной. И в целом... Ну, в целом, большая часть для того, чтобы дойти к самому дорогому скину, который сейчас есть на сайтах, я так понимаю, это DL за 800к, мы ее преодолели. Но главное, чтобы заш... да, всё, зашёл... Да, все, он зашел, все прекрасно. И по итогу что мы имеем? Смотри, у нас на балансе 323 тысяч, самый дорогой скин это История Дракони за 800 тысяч рублей. И если мы всем баликом докинемся, это будет 37%. Напоследок, в этом ролике я хочу открыть еще 10 вип-кейсов и уже закрыть тему с балансом, потому как, ну, до 300 тысяч мы дошли. И, в принципе, ну, ждите следующую часть, я ее не буду записывать явно не сегодня, потому что у меня уже поздновато, ну, я просто сижу втыкаю на самом деле. А ролик на завтра нужен, я решил его для вас сделать охуительно. Короче, еще 10. Блять, ну я въебую сейчас. Короче, ну вот, ну я очкую. <с> Очень сильно, у меня даже язык заплетается из -за вот этих всех переживаний. В общем, все, что остается на балике на следующий ролик. Степа денег, гуд, uh, закалка, ну блять, кал. Я просто хочу посмотреть, что сейчас по шансам на аккаунте. И по ним все хуево. Ну, вот это точно ласт десятка. Бля, главное, не въебать сейчас весь балик. Это вот реально как сказиком. Знаешь, когда я говорю ласт, и делаю додэп, блять, после вывода. Короче, ну тут калп. Хотя падение и кара опять же дропается. Ну, в общем, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. В следующем ролике, блять, ждите, пацаны. Реально просто ждите. 300 тысяч по итогу оставили. Будем делать вот эту историю. И. Ну, за раз, естественно, делать я не хочу. Ибо 34% мало слишком. Немного бустанем, думаю, до полумиллиона и уже будем делать краб. Блять. Давно не было таких роликов, надеюсь, вам понравился. Влепите лайк, жирный человеку. И на этом все, всем пока.